уважаемый андрей андреевич учусь на шестой ступени стараюсь жить по правилам школы у сына паранойя началась и появились в семье судебные процессы по недвижимости очень неожиданно может я что-то неправильно делаю или так держать и это период преодолевания выстраивания новой судьбы смотрите не нужно взрослого мужчину подключать или считать что он часть вас Мужчина взрослый несет ответственность за свои поступки сам, вы несете ответственность за сами, поэтому что бы вы ни делали, если вы его туда не всовываете в эту программу, которой вы занимаетесь, то скорее всего на него это не действует. Можно ли каким-либо образом ему помочь? Да, представляете вашего ребенка маленьким, представляете, будто вы его видите, складываете ручки и произносите по утрам мои слова, о которых я рассказывал. Ты мой зайчик, ты мой солнышко, ты моя ласточка. Почему нужно это говорить и вспоминать? его маленьким вы направляете в его сторону любовь давайте вспомним мои слова в чью сторону течет любовь туда текут и деньги то есть что вы делаете направляя любовь в его сторону вы направляете денежный магнит или реставрируете ему денежный магнит после чего произносите пусть каждая дверь перед тобой откроется пусть долги у тебя изменятся и дальше все по тексту этот текст есть у меня в первой обновленной ступени школы кайлас и судьба его, обещаю, очень быстро изменится.